Молитвами твоими мы живем, для Господа твои молитвы святы. Все скорби мы с Тобой перенесем. Не оставляй нас, Божья Мать. Прости. За грех, за суету, Прости за злобы и коварство, Прости, что сына твоего вновь обрекаешь на распятие. Прости. Редактор образство, с него ты смотришь так печально, печально. Мы все виновны пред тобой. В нас нет любви, и покаяния. Мы все виновны пред тобой. Ведь любви твоя, молитвами твоими мы живем. Для Господа твои молитвы святы. Все скорби мы с тобой перенесем. Не оставляй нас, Божия мать, все скорби мы с тобой перенесем, не оставляй нас, Божия мать.